так, первая видеокарта x 570 у меня разогнана так. Core Voltage плюс 912 милливольт, Power Limit плюс 25, температура лимит 90 градусов, Core Clock 1160 и Memory Clock 1860. Охлаждение всегда у меня стоит больше 80% обороты видеокарт. Вторая видеокарта. Это у нас MSI Gaming X, Core, core 0, Power Limit 100, температура лимит 76 градусов. Core clock, здесь мы играем графиком, поэтому особых показаний нету. Вот график, стабильная прямая. И Memory Cog плюс 800. Так же сам кулер на 87% оборота. Третья видеокарта это у нас MSI 1050 Ti, серенькая кота. Core Voltage плюс 0, Power Limit 100%, температура лимит 83 83 градуса Цельсия. Core Clock тоже самое, график. И Memory плюс 456. Если ставить больше, видеокарта будет вылетать драйвера на ней. Так, давайте теперь запишем отчетность нашего дохода. Заходим на сайт дворфпо, обновляем страничку и выписываем наши показания. Так как отчетность ведется с 31 августа, все выплаты, которые будут позже, мы будем прибавлять. Так, шестого сентября было выпада. Берем пять миллионов шестнадцать тысяч ноль пятьдесят семь сатошей. Прибавляем к ней подтвержденный баланс четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок три сатоша. И прибавляем неподтвержденный баланс. Записываем показания в табличку. Сегодня у нас одиннадцатое ноль девятое. Две тысячи семнадцатое. Количество намайненных эфириумов за данный период так то же самое делаем с декретом заходим на сайт coinmind.pl обновляем страничку и выписываем наши показания подтвержденный баланс 0,1275 декретов прибавляем неподтвержденный баланс 0, 0,009 декрета Итого того получаем 0,009 12.84 восемьдесят декрета, записываем в табличку. Записываем курс эфириума относительно рублю на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку видим, что курс эфириума составляет один эфириум, равный шестнадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт CoinGecko курс декрета. Обновляем страничку. И получаем 1601 рубль. Теперь записываем эфириум относительно рублю за количество намайненного эфириума. Вставляем в конвертер валют на сайте CoinGecko. И получаем 1682 рубля 56 копеек. То же самое производим с декретом. Получаем 205 рублей 69 копеек. Итого мы видим, что за сегодняшний день мы намайнили 176, 177 рублей по эфириуму и по декрету мы наманили 20 рублей. Все, всем большое спасибо за просмотр, это была наша 12-я пятиминутка. Всех жду завтра, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, всем пока. Летаем, летаем, не важно, что в кармане, сегодня буду пьяным и это нам.